Банде Гурупада Дандам Бхактабин Дасаманитам Шри Чайтанна Прабху Банденитан Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Дайям ванша карпатару вишке па синдубе вача патита ананг пабу не бхавишнови бью намо нама мукан Шнабхакти поди деви саттвоттойи наму нама Нараяне намас криттоноранчайванороттам Девингсврассватингве самтато Вакти прамодакшо жагудару дхейям сада прибабагном авистудухам тиштас падам сивавирин чанутам сараньям бхита ти хам поно топал бхабади пуутам банде махапурште чаруна рвиндам. Ядпада Паллавана Хачанда Маничатая, Биспуриджита Кемпигова Душа Дарши, Пурнана Урагара Сасагара Сарамутихи, Сарадхика Маника Дарши, Кришна Чайтана Прахунитана, Сиядда Сри Кисна Читанна Прабхунита Аананд Аджануламитаву жанука, бодато, шанкританой квитару камала, яташо, бишам бару дижавару мупалу, банде жугат каруна Кишана, Кишана, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Хари, Бхуктин чамуктин чадада синитам бабан рупен садан нра Нараяно, приеманомада, пхарам, Брахан сипурапати, Бхажави, Шанатам, Ваги, Саджушшабадне, Лакшми, Джасча, Вакшаси, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Тас-сайвахета-пра-жате-хе-та-ко-видхо, Налабхате-ът-бра-матам-пари-адхо, тал лябхате Калена-сарват-рагавир-ранг-саха. Тас-сайвахета-хапра-жате-хе-та-ко-видхо, налабхате ът бра матам ТАЛЛЬАБВАТИ ДУКЧАБАТ АННАТАХО сукам КАЛЕНА САРВАТРА ГАБИРА РАНХАСА ГОДИЯ ГОСТИПАТИ СИСИЛА БАКТИ СИДДАНТО САРАСВАТИ ГУСТВАМИТАК ПРАВПАТ ПАРМАНКСРЯ ЖАГАТГУРУ ТОЛЬ They are bonded soul. They are naturally against guru-vaiṣṇava. Груди Гаштипати ощущала Бхагавадзидданта с Расвати Гусами, Такур Пахупад сказал, что обусловленные души, они естественным образом против Гуру и Бхагавана. Они зависят от денег, положения в обществе, власти, богатства и всего прочего материального. Они думают, что это их наивысшая цель и смысл их жизни. Они думают, что это защитит их. Они не могут представить, что когда-то они оставят свое тело и все вещи, которые они накопили за всю жизнь, даже свое тело. Оно по сути не наше. Мы взяли его материального мира от своей матери. Metal, да, те первые элементы, из которых состоит наше тело, но не, мы не можем сказать, что оно, это наше тело... И, если мы сможем показать ситуацию, когда наше тело даже не наше, то, что что у нас есть, можете ли вы сказать? Если у нас что-то нет, единственное, что у нас есть, это лотосные стопы Шигура. И какова это абсолютная истина? Лотосные стопы Нитянада Баларама, они вечно присутствуют. И все собаки Нити надо они тоже вечны. <coughs> и вот в нашей Саньес мантре, и других особых мантрах есть мантра, посвященная Нити так звучит. Если мы сконцентрируемся на лотосных стопах Нитинанды Баларамы внутри своего сердца, я воз... прикоснусь к вашим стопам. Если внутри чего-то сердца лотосные стопы Нитинанды Баларамы вечно присутствуют, то я готов прикоснуться к таким, к стопам такого воздушного человека. Я слуга слуги того, кто... Тот, в чем сердце находится лотос на стопа Нитинанда. Если Гуру довольны мной, то нет ничего невозможного для нас. Если Гуру Вашнавы доволен нами. И вот из часто говорил, Бхагаватам, Бхагаватам, Бхагаватам, Бхагаватам, Бхагаватам, Я не могу сказать, что это тело, оно мое тело. Поскольку мы получили его от матери, если жить где-то в диком месте, там всякие шакалы, волки съедят нас, устроят, устроят праздник. Но все же люди не понимают, поскольку они не получили милость Бхагавана, Баларама, Нитинанда. Если Баладев, он пролет милость на кого-то в форме Гуру Вашнавов и непосредственно он первоправление Бхагавана, Шила Пабхупат говорит, если мы наслаждаемся полной милостью Гуру Вайшнава, то будьте, будьте уверены, что вы обрели милость Богована Шри Кришны. Если мы обрели милость чистой Гуру Байшнау, то будьте уверены, что мы обрели милость Богована, поскольку Бхагават Крипа она никогда не исходит непосредственно к нам те аскезы, которые мы совершаем, посты, молитвы и все остальное, мы не можем обрести милость Бхагавана. Она прямо не приходит. Она только через Гуру через Лукни Тянанды. И тогда это будет возможно. И вот если, если я обрету милость Мого под Падме, то будьте уверены, вы обрели милость самого Бхагавана. Если Анантадеев, он благословит меня, то нет ничего невозможного. Даже я могу обрести лотосный стопор Радхарани, что практически невозможно. Обрести лотошные стопы, радагавиндаджи очень практически невозможно, мы можем обрести прямо Сего. И, поэтому... И поэтому Нарутам Такур пишет в киртанах. Нитайр Коруна Хоба, брат Джи Рада Кришна Пабе. Если не те надо, баларам, они благословят нас, мы обретем их милость, то будьте уверены, вы сможете обрести лотос на стопы Радагавинда во Вриндаване. Дана в форме анангаманджари Манджари, Джахнаватакурани, Баларам Нитянанда там. И вот Шакти Шактиматора Бид. Шакти и Шактиман. Шакти и Шакти, Шактиман. Они не отличны друг от друга. Это зовется Веданта Сутра. Шакти, Шакти Мату, Ове. Шактиман Пуруш. Шактиман Пуруш и Шакти не отличны друг от друга. Мы слышали, что Шактиман Пуруш — это Бхагаванша Кришна, да, Баладефан — тоже Шактиман Пуруш. Я могу свидетельство привести из Шимат Бхагавата Махапураны. Ананта значит бесконечность. Наше сердце подобно скорпиону. Если мы достигнем успеха распространить свое сердце до бесконечности. Вот в математике есть такое понятие бесконечности. Но если мы сможем расширить свое сердце до бесконечности, я знаю, наше сердце очень мало, но по желанию Гурбатпадме, если мы сможем расширить, распространить свое сердце, до бесконечности, если можем солиться с бесконечностью. И тогда будет возможно, что Гуранга Махапабху, Кришна, он снизойдет и явится в нашем сердце, но не до этого, где он найдет место в таком маленьком сердце. Если кто-то хочет взять 10 литров молока, то ему нужна емкость соответствующая. И также, если мы хотим обрести Бхагавана в нашем сердце, наше сердце должно расшириться до бесконечности. Даже могу сказать, оно должно слиться с бесконечностью. когда наше сердце объединится с лотосными стопами Нитинанды Баларама, то это сердце может вместить в себя Бхагавана Шукришна. На основе Ананта Дева мы можем поместить Бхагавана. Иначе кто может держать его. И поэтому <coughs> в различных формах Баларам служит Верховному Господу Бхагавану Шакришне все время. В форме трона симхасаны. В форме подушки, ношнура, форме его обуви. Во всех формах, во всем, что есть, в форме храма, в форме дамы. Это проявление Баладева. Это сандвини Шакти. Сандхини-шакти значит существование, если мы сможем найти что-то вечно существующее в этом материальном мире, это зовется Сандхини-шакти. Без Сандвини Шахти, Шахти даже этот материальный мир невозможен. Все, что есть, все, что мы можем постичь или не можем постичь, все, что находится за пределами человеческого понимания, также это Вриндавандама. Байкунта Дама, все. Это милость была деванитяна И вот, то есть, трансцендентные лодостные цветы, они там. Они тысячи лепестковые. Мы пытаемся понять, Сахаса сахарса значит тысяча, но сахарса не значит просто тысяча. Потому что мантре говорят такие слова, Сахасра, Сахасра не значит просто тысяча, поскольку это ограничивает Бхагавана одной тысячей. Сахасра значит вещь и все комментаторы, они говорят, что Сахасра означает бесконечность. Бесчисленное количество. И все дамы, все, все, что у нас есть, все, что мы можем осознать или не можем, все, что находится за пределами нашего человеческого понимания, это возможно по милости Баладева Нитинанде, прямо или косвенно. И вот в процессия... от того, как души скитаются по этим 84 тысячам, 000... 8 миллионам 400 тысячам различных рождений различных видов живых существ, если вы вспомните свою прежнюю жизнь, Когда, когда люди, mm -hmm. не люди, а души проходят через множество видов рождений, животных, птиц и всех остальных. Ядов Пракаш был змеей в прежней жизни. Этот глупый Ядов Пракаш, он был змеей в прежней жизни. Но он учит веданте лакшмадеши рамну И как мы можем знать об этом? Откуда? Когда этот этого а, а при, это привидение без какой-то вошел в тело дочери царя, собирался своих дочь. Если узнают об этом, кто женить, кто дочь возьмет бесноватую. И царь хотел как-то деньги с помощью денег решить, проблема но это но это невозможно было. И что случилось? Царь сказал, нужна вода, муша, стопы чистого Вашнава. Если брахман и не вашнав, такое глупо. Если кто-то ващнав, но не браман, если родился где-нибудь в Австралии, это невозможно. И поэтому я люблю вас всех. Почему? С, с тем чувством, что вашнавы пришли ко мне и должны позаботиться о них. Должным образом не должно быть никаких ошибок. И вы думаете, что я гору, но я думаю, что я гору, как корова, заботящийся о своих телятах. Я всегда забочусь о Вайшнавах, чтобы пытаться как-то помочь им, чтобы они были довольны мною. И вот Вайшнавы с Австралии или с Россией, таки, такая идея, она неправильная. Вайшнава не от Кришны. Махапрабху учит нас, что тот, кто совершает баджану, наилучший, я не могу сказать, что кто-то Вашнав и не Брахман, что это за иди таки я, Если я принимаю Вас как вайшнавы и отказываюсь от Вас, то это неправильно, хотя такого ник никого не... Ходясь Такура никто не выгонял его, наоборот дали ему высочайший титул. Намачарья ⁇ это лучший из титулов. И сам Махапрабху дал этот титул Харидас хотя он внешне происходил из мусульманского общества, но мы готовы принять просад с лоды рук Харидас Такуа, мой отец. Моя Гуру они будут необычайно счастливы, если им перепадут остатки пищи Хайда Стакура. И как я могу говорить, что-то плохое о нем. Хайдастакур, Санатан Нарупа Они лучшие из Вашнавов. Не только Вашнава, а в предыдущей жизни они происходили из семьи Барат Раджа если вы изучите родославную руку из Санатана, они с очень возручной семьи, но они всегда с Харидас принимали с ним посад. И вот они, они говорили, что о, о, о Харидас твои лотосные стопы это совершенное место для нас позволь yeah. находиться рядом с тобой. Харидас позволял, если рупа нас жили там, то это чудо. И вот наша седанта должна быть совершенно, наша седанта должна быть соответствовать с нашим осознанием. Не то, что осознание одно а говорим и другое, это неправильно. Из бесконечного числа времени мы скитаемся по разным рождениям, по разным местам. Сила Прабхупад говорил. На Харикатхе вот об этой шлоке. Это санатана Шикша приводится. Махапрабху говорит. Махапрабху говорит, санатанива санатан в процессе скитания по этому бесконечному миру. Мы можем обрести бхакти по милости Гуру Вишнавов. Ты знаешь, как сложно путешествовать этой душе, обусловленной душе, знаю, какой болезненный опыт, когда душа меняет тело. И вот эта шлока. Тринадцатый лакшани посвята, чатур лакшани манва. This can pronounce India. Brahmin dot. You have to pronounce this way. You have to pronounce this way. Hello? Exactly. И как Pain and cancer? Вот в этой штуке говорится о том, что 900 тысяч девять лаков, тех, кто живет в воде, водоплавающих всяких. Потом ставара, ставара" тех, кто ставара неподвижные живые существа. 20 лаков, 2 миллиона. Тоже 29 лаков. 9 <реклама> летающих Пакшина, э, 10 летающих всяких насекомых. 11. Лаков 11 рудру Как они говорят Как они читают Так Крамаю рудусамкака Триншат дакшани Триншат дакшани паша ваха Бест Бест, they are 30 лет Всяких животных 30 лаков, 3 миллиона и 4 лака, 400 тысяч видов человеческих существ. в сумме, если посчитать все, а, получится 8 миллионов 400 тысяч видов в жизни Дарвин определил. Только 8 миллионов различных а живых существ и, всю жизнь собирал и каталогизировал. Ну, вот он всю жизнь занимался каталогизированием всех этих живых существ, но 400 тысяч не успел. И с Боготом, и с падмапране. Вот это шло, как приводится. И вот в процессе свое существование люди рождаются, умирают в этих формах жизни, но опять не обязательно. Ровно 8 миллионов 400 тысяч раз рождаться, умирать в каждой нет, бывает застревают где-то и рождаются, умирают долгое время в одной из форм жизни. Грумахрат -грума внешне был виден, и некоторые люди избегали его, но если он что-то говорил кому-то, мы видели в нашей жизни, если кто-то хотел денег, то Шилапури Махарадж. Но они могут исполнять желания всех, могут благословить на что-то, и люди это обретают. Даже лодостные стопы Радхарани, Гурувичная, вы настолько могущественны. Но у нас нет веры, к сожалению. В этом главная проблема. И вот главная шлука, с которого начал. И если Анантадев благословит нас в форме гуру Вишнав, или прямо, Баладев, он является в форме Гуру-Вешнава, Баладев Нитинанда, он является в форме гуру, Бладдев, в форме гуру, Бладдев, в форме гуру Вишнав, чтобы спасти нас. Они скитаются, они являются в форме Шидар Дэв Гусе Махараджа, Бхакти Прамут Пури Дэв Гусе Махараджа, Шилакеша в Гусе Махараджа. В различных формах они являются, если грутатва одна, единая и уникальная. и разделительная И разделительный какой-то Политики не должно быть у нас. Итак, Гротатва одна и единая. Есть одно условие, условие мы него. которое мы должны след В иметь, это нерваликом. Наше сердце должно быть чисто. Нирваликом значит, без всякой запутанности, Никакой политики, никакой скверны не должно быть в нашем сердце. Но если у нас есть такое качество искренности, то Бхагаван найдет нас и поможет нам. Баладеф, он имеет тысячи глаз и смотрит, где такие искренние люди. Если кто-то обрел милость на Тадева Баларама, есть два условия. Хотя не два, но по сути это одно условие. Саватмат Ашета Падам и Джади Нерваликом. Саватмат Ашета Падам значит всем сердцем, если мы примем прибежчие, это первое условие, и Нерваликом не должно быть никакого лицемерия в нашем сердце. Но, по сути, это одно и то же. Если есть саватма подам, то второе слово не валиком, оно тоже исполняется, как в математике. Если какая-то прямая линия и пересекает что-то, то оно пересекает. И, ну, все что между ними находится, оно тоже пересекается. Это одно и то же, но представлено в немного разных видах. Мы всем сердцем должны принять прибежище лотосных стоп Гуру и у нас не должно быть никакого лицемерия. И вот если мы не рвали ко нет никакого лицемерия, то автоматически мы сможем принять прибежище ГУРДВ. Я говорил о стандарте. Не пытайтесь меня понять превратно. Я не могу позволить. Вам делать все подряд, что вы заходите, например, вы изучаете что-то, должны следовать определенному этикету все видят всех вайшнавами, но если мы только начали учиться вашновизму, то о нас нельзя такое сказать. Но главное во всем этом это любое бхагавано. Просто 10 раз в день мыться, этого мало. Каким-то внешним правилам чистоты тоже надо следовать. Мы должны возвыситься до определенного уровня совершенства. Вот совершенство значит любовь к Бхагавану. Настоящая чистота это любовь проявляется от любви к Бхагавана. И вот Мадхавида Пурипат сказал. Mm. И вот Мадхавида Пурипата говорит Бхагавану, что нет времени принятия принимать Мавени, нет времени. Повторять Аники, что же он делал, Мадавида Я Просил прощения Аника, чтобы, за того, что он его не повторял. Как Радхаранина тоже не, не повторяет Аник. Ешода -то тоже не повторяет Аника. Но... Не говорит Гапалу, подожди пару часиков. Аник повторю, нет. Она служит ему всем сердцем. Сразу же без всяких. Промедление откладывания. Мадан Махан Санатан Гасами смотрел Мадан Махан и сын Чоби, они играли. И Мадан Махан Гапал сказал матери а, а, а, отцу Чоби и вот они попросили еды, их накормить надо, я сказал, подожди, сейчас по зубы почищу там 5 десять И вот она, она готовила кичи для них, и даже ложки не было, чтобы Мешать, он мешала зубной щеткой. Ну, <рит> эта палка, которая зубы чистит. В <рит> <рит> если посмотреть, то всегда есть остатки чь, чьей-то пищи. Что-то готовят, то, -то. какие-то птицы прилетают, еще косвирьки какие-то. что-то воруют в процессе. И таким образом как бы оскверняют то, то что для Кришны делается. Нет, и у них очень близкая э, связь с Бхагаваном. И вот Мадхвенда Пурипад говорит, говорит... И вот он... Выражает почтение, а Лавинию и сан не за то, что не успевает их повторять. Но мы должны достичь того уровня сначала. Мы не можем заявлять, что мы браман, что так и так, что такого не одобряет. <связывание> Махараш говорит, что не, не каждый может поклоняться божествам, нужно определенный уровень чистоты соблюдать. И вот народ нам так плачет до того, что это Дайва Майя постоянно, какие-то неудобства ему приносит. А когда мы избавимся от ее влияния, тогда, когда мы обретем милость горбочного, Тем, тем Те тем отитарам тябе дева майя. which Bhagwan speaking in Gita, nobody can cross over майя, nobody can say. Even Sankar, Brahma, they also cannot say, Oh, I get victory over my Cannot say. Not possible. So now see Bhagavan speaking in Gita. It's impossible. To cross over my mind. Those who are already enjoying my hipaa, only. this friends Бхагаван говорит, что преодолеть Майю крайне сложно, практически невозможно. То есть невозможно, но по милости Бхагавана возможно. если кто-то предан лудостностям Бхагавана, всем сердцем, то они смогут пересечь эту Майя. Даже в Багаване, там говорится, что... Это для тех, для отреченных, для тех, кто находится в отреченном укладе жизни не должны находиться на дне с женщинами. моя она очень опасна, даже пандитов может сбросить с духовного пути. Бого там много слог насчет этого говорится, я могу обсуждать это чуть позже. Если кто-то слишком самоуверен в себе, это плохо. Если совсем не уверен, тоже плохо. Нужно баланс поддерживать. Что же делать? Мы должны иметь веру в Гуру Ващенов. И в этом должна быть наша уверенность. I can speak like, I am speaking in front of a chagal, chagal you know, goat. If Prime Minister sitting, President of America, I can think in front of me, one chagal, goat sitting in front of me. I cannot give more importance to them. But that kind of condition will not come. That kind of smartness, that kind of, where have come? From no, from no, no, no, no, no, no, no, всего в миру должно быть. Но у нас должна быть непоколебимая вера в нашего Гуру Махараджа. Мы должны понять. И вот Баладев, он служит Бхагавану различными способами, I mean, shakha, praying, also, in way, бесконечными anantadev способами Ананта он служит Бхагавана. Поскольку он Бхагаван. Анантадев ан Анантадев. Анантадев он Бхагаван. Сейчас так говорится, что Нитинанда более so, важен, чем сам Бхагаван, тот, кто, хотя по сути Бхагаван не отличен от Кришны, но say, uh, все же в них есть разница. Я не могу so, говорить, как Сахаджи, что, что, что, что Баларама берет эти губи Кришны и играет с ними нет. Это ярис. И вот какие-то сахаджаи пишут об этом, что была была да, рам является лидласть. теми же Гопи, что и Кришна, но кто посмел написать такую ересь? Это в, ко, в корне неправильно. I don't like to increase the number of my audience. I am in no group. I am in no group. I'm neutral. You all are like improved. Don't go to don't go this way. Don't come. Go. Very good. I'm very happy. So for infinity pure все спутники, спутники они служат Бхагавану в вашем спутники Бхагавана служат ему в вечных формах like birds and feet, like insects, you're traveling is there. And when you can get back your traveling mood, positive traveling mood, that's when you will have to travel the Dhamma. Oh, see, scientific answer. Now you are traveling negative. Where? When you can develop the positive mood of traveling, then you can discover your traveling with Dhamma. Пайгудрадхам. Потому что Дама Парикрама под руководством чистого предного бредного, бредного, no, Что же no, говорит no, no, no, no, об этом? И вот народ там так вот, как долго он был ну, во варендовании. Даже года не было. Гордафева выгнал. И вас Сачарья, как долго был во варендовании. Зачем как долго. Время не столь важно, но они вечно там находятся, хотя физически, может, не так долго. Если мы ходим туда-сюда от балды, то это нельзя назвать париками. А парикрама должна осуществляться под руководством Итак, чистого и вечного. И вот Бхагавана Такур перед тем, как оставить этот материальный мир. И вот он дал наставление Шири Парабхупади Бхактистанди Сарасвати, чтобы он организовал даму парикраму для помощи всем обусловленным душам. И вот ташлока, с которого начал то, что Кришная было романе не отличное и вот не отличе, значит не отлично, но есть одно а <связывающие> вот, если кто-то пишет о том, что Баларамон танцует с Гупи Кришны, то где хоть одно доказательство из каких-либо писаний об этом, это просто чья-то от Басудево Каланта Сахасро Падано Саранта. remember this. Басудево Агру Сначала Баладев является, а потом Сарат, Саха, что значит в этих словах? Сарат здесь значит тот, кто никем никогда не контролируется. И в Багаладам говорится, то, что Ананта, Ананта который не отличен от Кришны, может сначала родиться, он явится перед Кришной, чтобы служить Кришне, он является перед этим, чтобы Кришна был доволен все действия гуровай они а для того чтобы Кришна был доволен и здесь говорится что для того чтобы Кришна был полностью доволен в начале ананта является и перед бхагаватом говорится это И вот Баладевия no, говорит uh, о Shawastrabhana и тот, кто Кришна, он же Баларам, он является сначала, чтобы сделать все предваряющие вещи для явления Кришны. Кришна перед тем, как явиться, он всегда посылает своих вечных спутников, чтобы они подготовили почву для его явления. И такого правила. И наш Адвайта Ачарья великий, Адвайта-Бхагаван, Мы более благодарны Адвайта Гасаи, чем горанги, поскольку он призвал Гурангу в этот мир. Без Адвайта Гасая, где же бы мы тот, кто не отличен от Махавишну, а Махавишну не отличен от Бхарама, Ананта Дева, о Адвайтагасая, Биташ таки говорится, Богу там в, в Читане и вот там говорится, Махавишну он Джагаткарта. А двойта надо не, не отличные, и поэтому в двойташ такие говорится, а вот а вот, вот а, а, абини, а вот вот значит нити надо значит не отличные, и вот мы, мы должны понять это, что в тот день на Галуков внутри. Внутри его сердца центра Галуки зовется Вриндаван, и внутри этого Вриндавана Баладев явился как старший брат Кришна. Если Баладев, он отругает Кришну, это себе. Зовется Много раз я... Пока... Он не пускал Кришна куда-то, а шел за Него ради Его безопасности. Он как старший брат за заботился, решал все проблемы возникающие за Него. Сила любви Она настолько сильна Что она Может все преграды раз... Она все эти барьеры и преграды Она снесет И сила любви настолько велика, что может снести все преграды между объект, объектами этой любви. И вот внутри Голока Дама Вриндавана. Баладев, он является Валилос Кришной. И только и только Баладев, он может носить это, это перво павлина на, на райны еще кто-то не могут только кришна Мул, -мул Санкаршана, изначальный из Санкаршана. Почему мы говорим Санкаршан? Поскольку он... он плугом, он возделывает землю санкаршаном. Совершенно каша значит возделывание земли. То есть он совершенный пахарь буквально. Вот это его прана мантра. Сначала мы должны кланяться потом крик Кришне Горанге, и Горанга тоже так говорил. Если кто-то кланялся ему сначала, то он говорит, что надо сначала Балараму кланяться. Трахима, спаси, спаси, спаси, грудев, спаси. Трахима, спаси, спаси. Why not you pray to Krishna? No, no, Krishna cannot pay any attention. So, Трахима, Кшна, Бургаджа. Hey, the head brother of Krishna. So, save me, save me. I am going to die. So, I have to pray and I am going to die. Балаги, Манараджи. Трахима, Кшна, Бургаджа. brother of Krishna. Баладев, он забудется о, о всех нас, о всех о дживах, о всей И дживататве, она тоже может быть разделена на нитя бадхи, нитя мукты, тех, кто вечно освобожденные, вечно обусловленные. Вечно освобожденные никогда не встречаются с Майей. Почему нет ответа на этот вопрос? Просто не встречаются. Они на чьей-то стороне, как в футболе, например, разделяются на две, -две команды. Так и есть команда вечно освобожденных и вечно обусловленных. И вот Баладев внутри Бриндавандамы служит Кришне. Он был и после этого тот же Баладев, он является с Кришной в Матхуре. И все же как бы он тот же, но другой. Ну, ты вредала у Кришны есть Гопабава Гопавеш и хотя Баладев родился внешне там где-то но есть другой в Гопабаве почему? Поскольку Баладев сначала родился в чреве Деваке. И после семи месяцев. В чреве Рахиня, и она ждала, когда он родится, и.. И вот какие-то такие не совсем настоящие говорят, что Баларам родился за год до Кришны. Это неправильно, поскольку если посмотреть на их лилы, то они вместе ползают и играют. Поскольку если бы Баладев родился на год раньше, он бы уже ходил, а не ползал вместе с Кришной. Есть множество костных свидетельств доказывает, что он на несколько дней э, э, старше Кришны. Mm -hmm. mm -hmm. Гаргамуни, когда пришел, чтобы назвать их, он предсказал, дал ему имя Баларам, что он очень не силен. И объяснила ты И вот если очень... The, so, your calculation so is wrong. Follow what I say. I cannot discuss only details about that. I can go back. So, first of all, you can indicate, Maharaj, is the secrecy is there. First point, to make the background. To make the background, the Maharaj came first in the of Joshua. Ayya. И вот Баларама, он был в череве Деваке, потом его перенесли в черев Рахине. Ну вот этот вот, Матхурадеш Кришна, Матхурадеш Баларам, и два Кадиш они повелих перьев на голове не носят, только вот этот Андананти Кришна, который внутри да, вредного. Он, и даже без флейт, он ходит в Аракхи и в других местах, что -то толку от нее нету. И вот была внутри Вриндавана, Молсан-Каршан, служит Кришне, как Матхурадиш Кришна. К Когда и вот есть Читар Вьюха Махарад, он принял в, в форму Васадева Санкаршин Продъемные Неродхи. И тот изначальный Санкаршин, который принял эти четыре формы, он мул Санкаршин. И когда он снизошел на уровень Вайкунтхи, там четыре угла Васадев Анярудха, Санкаша и Прадимна. И потом он принял форму и трех Пурушавата, Махавишну. И из этих, из тела Махавишну исходит бесчисленное количество брамантов. Этот Махавиш называется Карана Анавашай, и после Грабуды Гошай он вошел в различные браманды. И потом все дживы в каждой браманде, они Антарьями, они Рудхавишну, который спит на Молочном океане в Кирасагаре. И Грабхуда Кашай, когда он пришел, он явился с, эти, с этого с пупка Грабхуда Вишну. И, и вот он появился из семи Лотаса. А все бесчисленные браманды они находятся исходят и находятся в теле Маха вишну Яшрика нишеши токалам ваталам бамба Живан ди лома вилая Ягадан Вишна на маханаса is not even But still is not even past expansion All set All everything Ditto Only body care All details Nothing Ва? Гопуба, гопуба, а что? Ва, у меня боди тоже. Правда? It is written someday I can discover all at a time. I cannot discover. It's a so very big issue. Рамадиви муртису кола ньюмелотиш там нанаватарма корот гованишикенту. Эшлука. Very important. вот первое правление Кришны, Баларам. Он все и вся. Кришна, он все-все. И вот первая чата внутри Бхалдева. Потом Мулсан Каршан, там Махасан Каршан, там а, три аватары, Пуришаватара. В бесчисленных формах Баладев он служит Кришне. Но все же он не чувствует удовлетворения. Внутри Вриндавана иногда мы можем найти то, что Кришна массирует стопы Баларама. Вы можете сказать, как-то возможно, Кришна служит Баларама. Нет. Если Кришна массирует стопы Баларама, это служение Баларама. Это служение Кришне. Поскольку, что значит Сева? Сева, значит удовлетворение если Балаган, Объект на нашего служения доволен, это хорошо, это есть Сева. И если э, э, Баларам позволяет Кришне массировать свои стопы, это только для того, чтобы Кришна был доволен, у Него каких-то корыстных интересов нет. Поскольку Кришна, Он счастлив этим, те гупи, они готовы дать всю пыль из стоп. Если кого-то еще попросить, то все боятся Бхагавану дать пыль со своих стоп. Да, никогда не Рокмини, не Брама. Все боятся. У них нет такого чувства. Нет, никто не, не осмелился позволить этого. Он, вот я обошел весь мир и спросил множество преданных, никто не мог даже в мыслях такого подумать, только внутри Вриндавана. Гопи сказали, бери сколько хочешь, сколько килограмм надо нашей пыли. Если мы попадем в ад а Кришна из этого выздоровеет, то мы готовы страдать ради этого. Поскольку, если Кришна счастлив, мы должны мы готовы попасть в ад. От... Ради Кришны смотрите любовь, она полностью отлична. Любовь это нечто такое, полностью отлично. Мы С самого детства. Хотя это материальная любовь, но все же любовь к отцу, к матери, к братьям, к сестрам осознали все это. Мы поняли, как вчера Ракхи Пурнима была. И правило такое в водической вад, традиции. В каждой по Пурнима повязывает эти повязки на руке. А во время баты третьей особые титти и сестры наносят Чандан на лоб. И вот мы выросли в такой традиции. И чулан ятра, таятра, другая ятра, разные праздники. Их важно соблюдать. Они имеют какое-то значение, хотя внешнему может быть бес бесполезным показаться кому-то. Но на, на основе философии все делается. И вот один пожилой человек, Работал в саду, потел, Я иногда отдыхал под деревом. Лето было жарко, потом опять начал работать. тут какой-то молодой человек остановился, посмотрел на него. Попросил, может помочь вам? Зачем мне помогать? Ну, хочу помочь, смотри, устали. Я думаю, вы из Индии почему ну, другие, другие бы не помогали. Ну, сейчас поменялась традиция, одни демоны остались. И вот те, кто принимает в их лотосных стоп, они могут избавиться от Майя. И вот система, его Кришна говорит в гитте. Кришна говорит, никто не может пересечь эту майя. Майя майя она очень сложна для преодоления. должны быть бдительнее относительно бхакти, и Мадагаса Махараса говорил, мы должны быть более бдительнее, чем пожарники. И тогда Гришна Сева возможна. Когда Города дает какое-то наказание нам, указание что-то сделать, мы должны Точно, понять, что Он хочет, какое служение конкретно нужно сделать. Сначала мы должны понять сердце Гурдова, то, что Он хочет от нас. Если мы поймем, то тогда можем сделать в соответствии с Его желанием. Бандому и Мы должны служить uh, Гуру Вешнаву гу с, uh, с полной бдительностью. Если наш ум отклонился, то тогда наше все нарушится. Кто написал этот на одном таком? У нас, наше сердце должно быть в гармонии с силой Прохопады Бахтенатакуром Гурдевым, Нитянады. Иногда какие-то испытания могут выпадать нам на пути problem can come here to cry. Some problem can come to cry. cry Crying. This way. So, Badawan, you are not serving inside Vindavan. Where not? Inside Vindavan, in Matras, in Dharaka, in Amma. All by Uta. Where not? Ayuddha or everywhere, In all different forms. Badawan, you are serving. Баларама служит в различных формах, везде всегда. Как в Ярлиле Рамачандре, Рамачандре явится в форме Лакшмана. Он не мог потерпеть, что его старший брат, его Господь Рама, так много страданий испытывает, но он не мог ничего сказать, поскольку не мог давать наставления старшему. Поскольку он родился младшим братом в Индии, правило такое, что старший, старших надо уважать, старшего брата надо уважать как отца. Если отец умер, то старший брат он занимает место отца. Баларам везде в Айотхе. Баладев служит. Где нет? Когда Насимхадев пришел, Баладев пришел в форме Насимхи. И вот Баларам это наш защитник, наша поддержка, наша надежда и в помощи. Он помогает в творении. И также Он заботится о всех душах, о всех дживах, как Параматма, Ксирадакашай Махавишну. Он пребывает в нашем сердце, в форме сверхдуши. Богованный он всегда с нами, мы не в одиночестве, но мы не можем понять. И вот таким образом все. Если мы найдем, что Бхагаван Кришна служит. Он служит Кришне. И вот я хочу сказать о том, что сегодня день явления Баладева. Мы очень счастливы. И внутри нашего сердца... Я не хочу делать заключение прямо сейчас, но времени мало. И вот внутри нашего сердца, каждую секунду, мы призываем Баладева, чтобы он явился. И вот сегодня День Явления Баладева. Но мы должны почувствовать, что День Явления Баладева внутри нашего сердца происходит каждую секунду. Мы должны понять это, поскольку Баладев, он родился где? И в какой боманде, В нашей боманде родился в одно время, в другом в другое? И Таким образом, Лила, его явление происходит бесконечно. В какой-то Браманде он рождается. В этой Браманде около 5500 лет назад. В другой Браманде, в другое время, сегодня, например. И вот была она вечна. А Авибаф Лила Кришна тоже вечна. А Авиба лила Шила тоже вечна. И Шила Бхактина такура, что плохого или неправильного в этом Кришна, в каждом возрасте его какая-то лила происходит. Я когда-то могу более подробно рассказать, какие-то саду достигшие совершенства, они. А не... В какой-то определенной лилия совершенства достигли, как почему в разных. И вот мы должны осознать, что явление Баларама происходит каждую секунду. Не должно быть никакого сомнений в этом. Его лила она вечна, она вечно происходит, и он должен явиться в нашем сердце, и тогда мы сможем совершать служение по-настоящему. Без силы Баладева, без его могущества никто в этом мире не может служить. На no, Атма. Atma. No, для слабых людей невозможно совершать баджин. Харибаджин для них невозможен. Anything, Но обусловные души слабые. Вот по милости Кришны, Баларама, Наям Атмабалахинана Лабхиа, это значит, по милости Баларама, никто, никто не может служить Кришне без Баларама. материалисты они а, и говорят, что... Ну, ну вот эту шлобу понимаю так, что нужно есть какие-то не вегетарианские продукты, чтобы да, сила была, чтобы совершать бажань, но это глупость. И вот какие-то с вами всяких миссий такое говорят. Говорят, что те, кто любят душ, то, то есть любовь к душам, значит, любовь к Бхагавану, но сами едят мясо, убивая этих, этих живых существ, говорят одно, а на деле совершенно другое делают. document so many things I have document also I have to search in different newspapers and like you know telegraph statesman this kind of article there okay. they are putting how possible the same is going to and uh and a disciple of samiji asking Gurudev I am going to market what you suggest what you fancy what you suggest guru speaking actually speak to you because you cannot understand in English. is speaking the name of some small, small, small fish to breed, to make suktani, soft rasa, follow. Another kind of fish to make fry, that is good. And whole idiot while going to follow them, because they are going to open hospital, nursing, oh, what will they want to do? И вот некоторые миссии, типа Рамакришна, они внешне делают какие-то благие дела, открывают всякие госпитали, но при этом даже вегетарианству не следует. И... Но что делает Гавдия Матха? Гавди -Мат внутри моего сердца? Те, те кто... Говорят, что они из Гаудия то мало говорить нужно еще и следовать Гаудия Матху. Годи -Матха, наивысшая организация во всем мире, которая может дать наивысшее благо всем душам. Я говорю о тех, кто заявляет, что они из Гаудия Матха. <ISITELY> и вот какой-то Саньяси был в Европе, зашел в эти хра храмы какие-то, ну, те, кто, ну, в эти, как храмы, а смотрит там закрыто, спрашивал у соседей, что происходит, почему закрыто, но ну, приходит иногда, путь совершают и уходят. А так закрыто все время. Но в храме, храмах Шилы Прабхупады, Бхактистан они всегда открыты и всегда там ну, происходит поклонение. Шидадада Гусамахарач не советовал открывать храмы, поскольку проблем больше возникают, чем толку. Те, кто ученики Шилы Бабхупады, что... Годиамат, где Годиамат, там, где происходит харикатха о Гуранге. Я не говорю ничто вне Годиаматха, что такое Годиаматха? Годиаматха, это как раз Даршан, это философия. Шила Прабхупат сказал, когда же Гаудия Саду, Тарани Махарад, он внешне не был образован, куда бы он ни шел, Шилы Прабхупат говорил, что Гаудия Матха идет за ним. Гаудия Саду столь могущественно, они пытаются открыть наши глаза и уши. И наш Гаудия Матха настолько могуществен, что любой постановник Гаудия Матха находящийся везде может проповедовать че-то проповедь просто за сбор денег кто-то хочет скрыть абсолютную истину но зачем каждое действие имеет свое противодействие Если кто-то совершает какую-то карму, получает плоды этой кармы, кого же обвинять в этом? Если кто-то заявляет, что он из Гаудья Матха, то нужно мало доказать, нужно еще следовать принципам, этикету, правилам Гаудья Матха. Когда Шила Гасима Харачи, Маду Гасима внешне вынуждены были покинуть читание Матхи, но что случилось? Кто-то написал письмо Киша Гасим Махараджа, что их всех в, в, в, в, и выгнали из Читани Матха. И Киша Гасим Махарж дал ответ, который был подобен пощечине этому человеку. Вы думаете, что физически жить в читании Матхи? Вы находитесь в читании Матхи. Все занимается только политикой Шичатани Матхи, но Шичатани Матхи не такое дешевое место, где можно заниматься политикой читанием Матхи. но не отличен от самого Шичатани Махапрабху. Сила Прохопад сказал это. Если кто-то говорит, что Кеша Гусяма вне Читани Матха, то это глупо. Они думают, что физически находиться в ши. Читане Мадхи. Читане Мадхи – это бригу васта, то есть ананта-дев, баларам. Они поддерживают Читание Мадхи. Они не могут понять. Они не... Я сидя на вьясасане под именем баладева. Говорю, что нет нужды открывать книги как мы должны пытаться говорить то, что сказал Шила Паху Пасила. такой. Чем больше храмов откроете, чем больше проблем возникнет в процессе. Уже достаточно храмов, но толку мало, поскольку они хотят скрыть абсолютную истину, все, что нам нужно. Вот. Поскольку я говорил Харикатху об Абсолютной Истине, я вынужден был покинуть этот Матху. Не каждое руководство не могло потерпеть этого. Но думаете ли я, что вне читания матха, вне или вне Шри читания Гади Матха? Можете ли вы доказать, что я вне читания Матха? И тогда я признаю это. Я всегда нахожусь в Чичтании -Чи Матхи. Я нахожусь с Чилая Прабхупада и Бхагавантакурам Кешу Махараджи. И вот кто думает, у никого, у них есть деньги, деньги, значит, проклятие буквально. Не всегда. И, но часто. Я слышал, один человек богатый, какой-то арабской страны, много денег тратит за ночь. Потому что очень много денег за что это, чем он занимается. Мы должны помнить, если мы не сможем осознать то, что... Мы должны знать, осознать, что деньги это не наши деньги, это инструмент. Если мы относимся к этому не как к своему, а как к собственности Гурдова. Мы должны заботиться должным образом об этом. В детстве мы усеялись, что мы должны довольствоваться если тем, что у нас есть и не тратить зря. И вот если мы хотим совершать Гаудия Баджан, это моя просьба. Если вы хотите совершать Гаудия Баджан, вы должны понять, что вы не Шкенчен. Все принадлежит Кришне. И вот я хотел сказать много вещей, но он баладеф, он анантадеф, он бесконечен, а я очень мал я хочу вознести молитву Бладеву, чтобы он благословил нас, чтобы мы избавились от вожделения, жадности, зависти и прочих анард. И а, апрель, достигли мира служения. И избавились от всего отвратительного в нашем сердце. Я говорил в тот раз об этой шлоге. Рупа он был успешен в том, чтобы выложить... Да. Он выложил свои стихи и сердца Горанги Махапрабху, он написал стихами чувства сердца. Gurangi oh, Mahaprabhu. Aschadzilama the Sistema. They wanted the и вот Шилава Пагасайпасты говорит, Рупагасамипат он смог описать чувство сердца Шимана Махапрабху, и когда мы, у нас будет возможность достичь его лотосных стоп. И вот сегодня Нитинада Павладев. Баладев, он был успешен в том, чтобы воплотить желание сердца Кришны, Кришна оставляет за собой только волю, а все остальное делает Баларам Баладев. Что говорить, времени мало, я хотел так много сказать и заключение. дукхабад анн тоху сукам калина сарвадтр гавиираннаша пара се тасси вехи то прджате токо вида налаббати як